Всем привет! Добро пожаловать на канал Сеньоры Тати. Многие в Инстаграме мне писали уже, когда ты создаешь свой YouTube-канал. Ну вот, я здесь. А если ты еще не подписан на, на мой Инстаграм, подписывайся скорее, потому что там ты узнаешь все про Испанию, о том, каково это жить в другой стране с испанцем и со всей его испанской семьей. В общем... Подписывайся, там ты знаешь всю-всю-всю правду. Про Испанию, разумеется. Ну вообще всю правду. А здесь я буду учить вас испанскому всего лишь за три минуты. Три минуты! Представляете, что такое три минуты? Это вы едете в автобусе, это вы пришли уставшие с работы, с учебы, так и так. Но здесь это не будет того, это какое-то. Так и... Боже мой, когда это все закончится? Здесь все будет весело. Поэтому обязательно подписывайся. В общем, расскажу вам, как все будет здесь проходить. Я буду грузить в неделю три видео. В понедельник, в среду и в пятницу. Видео всего будет три минуты. Три минуты, представляете? Вот. А также у меня есть для вас еще сюрприз. Если вы вобьете в гугле в ланта услуги перевода и там будет моя страничка моя, моя, моя потому что я не только преподаватель, но еще и переводчик и когда вы зайдете на эту страничку наверху будет написано языковая школа вы туда нажимаете, вам скажут видите пожалуйста ваш логин и пароль чтобы получить свой пароль вам нужно связаться со мной вот, и когда вы получаете пароль, вы заходите туда, и там будут много-много интересных, крутых видео. Но они платные, ну, не такие дорогие. Представляете, недорогие. В общем, чтобы узнать все точно про услуги, про цену, читайте все. Под видео я все подробно описала. Если у вас есть какие-то еще вопросы, пишите, задавайте, я на все всегда отвечу. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и не пропускайте новые видео. Будем вместе учить испанский!